Всем привет, ребят! Сегодня будет у нас интересное видео про новый блокчейн Аптос, который создал очень много шума, хайпа, его называют новым геймом, убийцем саланы. а до этого Солана была убийца убийцей Эфириума. в общем, вот таких куча разных интересных мыслей я читаю сейчас кто-то почку продает, чтобы залететь туда заработать, чтобы его там может пропампить, кто-то машину продает, кто-то вообще вовсе продает свою крипту, которая была до этого в минусе и берет Аптос чтобы отыграться и заработать в общем пока вы таких действий необдуманных не совершили давайте посмотрите это видео до конца может это поможет вам уберечь как минимум неплохую сумму или как минимум все это сделать с минимальными рисками да, и потерями. Вдруг что-то пойдет не так. Потому что вопросов здесь до блокчейна на самом деле больше, чем ответом. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся. Поехали. Проект был создан вот этими двумя ребятами. Мо Шейх и Эйвери Чинг. То есть они виновники торжества. И... Блин, гудит то ли ракеты, то ли истребитель. Хоть бы на голову ничего не упало. Вот так и пишем, вот так и живем, ребят, сейчас. Как уже задрала эта война. Так к чему я веду? В этих ребят уже был неудачный опыт с созданием блокчейна DM, который э, предназначался для Фейсбука. Да? Там Цукерберг затеял движуху у себя. Но так что-то не срослось, не получилось. Они там пораспродавались. И теперь вот они создали Aptos. Aptos, в свою очередь является блокчейном первого уровня. И как они пишут, это дом для самых инновационных разработчиков в мире. То есть это перспективная сеть, которая сочетает в себе безопасность, удобство для пользователей, возможности обновления и производительности инфраструктуры Аптос. И основной это там язык программирования МОВ, который позволяет разработчикам создавать веб-приложение, отвечающее именно сегодняшним потребностям потребителей в сети, которое может развиваться в любых и опять же таки пишут, что при запуске многие транзакции, они не являлись реальными, это просто валидаторы между собой там перекидывались, устанавливали контрольные точки блоков и просто записывали метаданные в блокчейн. Они дальше предлагают упрощенный язык и усиленную безопасность, устойчивое улучшение. И вот масштабируемость и надежность. Да? Все то, что так очень сильно не хватает блокчейна. Но на самом деле сразу при запуске, в финальной стадии проекта они анонсировали, что, они будут, что блокчейн будет работать подтверждать транзакции 100 тысяч в секунду. Да, вот так они заявляли. А на самом деле, на самом старте они обрабатывали транзакции там 4 в секунду. Всего лишь 4 в секунду. Представьте, биткоин и то 5 или 7 по -моему, транзакций в секунду больше. Но на нем не строится количество огромных дабс и приложений. И если все это не исправит в ближайшее время, то он умрет, еще не родившись, этот блокчейн. Ну посмотрим. Простая разработка, приятное приложение. Ну здесь, да, вопросов нет. Вот, вот у них есть такой очень хороший интуитивно понятный кошелек и для NFT и для хранения криптовалюты вы можете скачать реально классный кошелек установите у себя в хроме да вот здесь закрепить на панели там все по стандарту сид фразу берете придумываете пароль храните там валюту перекидываете все это будет работать там в сети Аптос. Кому надо, я ссылку вот эту оставлю под видео в описании, на кошелек можете установить. Есть уже э, интересные, прикольные маркетплейсы, такие как Tapas, да, покупки-продажи NFT, есть BlueMove, есть у них уже вот такое решение Aptos Launch, Launchpad, да, где будут запускаться там токены тех или иных проектов, ну, в основном, наверное, те, которые будут построены на Аптос. Кстати, здесь еще есть интересная штука, кто этим занимается, я ни разу не пробовал, не знаю, насколько это актуально. Здесь уже можно там регистрировать до сих пор домен там, из трех... Бук, по-моему, до 64-х. Минимальный домен, по-моему, стоит 5 автос на сегодняшний день, максимальный 80. То есть вы можете создать самые актуальные какие-то топовые имена. И в дальнейшем, если блокчейн разрастется, может там, перепродать намного дороже в будущем. То есть такой еще вариант из заработка. Не знаю, насколько он там вам подойдет. Можете попробовать домен зарегистрировать. То есть тоже подключаетесь к устанавливаете и регистрируете. Если надо, я ссылку тоже под видео в описании оставлю, можете попробовать. Ну казалось бы здесь, ну в принципе ничего такого, ну, блокчейн как блокчейн, те же самые обещания, что уже и действующие блокчейны, которые есть там на рынке, да, ну язык там программирования может какой-то что-то другой, а, опять же такие типа масштабируемость супер там будет, но ее как мы видим нету. По сравнению там взять с НИР протокол, то это вообще рядом не стоит. Поэтому что вызвало хайп? Хайп вызвало именно то, что каждый мог залутать, там, потратить 5-10 долларов, создать 1-2 аккаунта, заклеймить NFT да, И э, на выходе вот эти люди получили там, по-моему, ну, если в доллары переводить, продавали в среднем по 1000-1200 долларов с аккаунта То есть это, представьте, да, если вы сделали 10 аккаунтов, то вы десятку получили и я думаю это уже просто суперский был бы старт капитал, эту десяточку продать и сейчас даже накупить крипты где-то вблизи дна. Это ну, реально людям с ничего, которые проявили активность. Молодцы, поздравляю, заработали отличные деньги. Я как всегда это дело прошляпил, к сожалению, но было даже аккаунты, которые делали там по 50% вот этих аккаунтов и представьте, они заработали ну люди там больше сотни тысяч долларов вот это и подняло вот этот хайп и все люди там боятся пропустить там следующую активность на Аптос или думают, что их токен очень сильно взлетит в цене. Кстати, если будут какие-то там активности по Аптосу постараюсь тоже там следить и давать их свой телеграм чат поэтому, кто еще не подписан обязательно подписывайтесь, будет рад видеть каждого но активности эти ребят закончились, и понимаем, что это разовая такая была доза, я считаю, адреналина, который получил и рынок, и всех, кто испытывает сейчас фома, да? особенности тех, кто заработал. На самом деле за этим скрывается очень много проблем. У них после запуска почему-то... Отключен был Twitter, самые основные там ветки подключали, то есть может были какие-то проблемы, опять же такие, что действительно там с транзакциями какие-то проблемы были, я не знаю, но там, по-моему, основные ветки некоторые важные до сих пор не включены. Ну, в общем, то есть в самом начале они уже от сообщества что-то скрывают. Но если действительно что-то пошло не так, вы можете взять написать в Твиттере, что вот там что-то делаем, запустились, а запустились они реально на скорую руку, очень быстро. Может, они хотели первыми залиститься и получить какое-то преимущество перед похожим блокчейном, которое до сих пор там пилится, Он называется Суи, да, тоже на язык программирования MOC, да, там будет поддерживать. Их сравнивают, что они похожи. Вот они хотели первыми влететь, да, и вот влетели еще не до конца доработаны. Так бывает. Но хайпа у них получилось взять. И смотрите, цена на сегодняшний день у нас 7 долларов. Циркулирующий объем предложений токенов у них 1 миллиард 130 миллионов уже попало в рынок. И на сегодняшний день капитализация на самом деле очень большая на таком медвежьем рынке для нового молодого проекта почти миллиард и рейтинг 53 место по капитализации всего рынка. Естественно, хайпа еще поддала то, что здесь очень сильные, конечно, на борту фонды, инвестора, это и Binance Lab, это FTX Ventures на, во главе, да. С Банком Freedom Kuchрям самым главным манипулятором на рынке это и Anders Horrius, это и Coinbase Ventures. Ну, в общем, все топы. И самое интересное, что здесь опять же таки все скрыто. Нет нормальной токи номики. Сейчас там что-то не выкатили, почитаем, перейдем, посмотрим. Но на самом деле вот нет, даже публичной продажи не было. То есть люди не могли там купить, чтобы хотя бы прикинуть. По какой цене покупали фонды потому что вот чтобы понимать какая цена была бы для публичной там продажи но здесь нет ничего только видно что собрано там 350 миллионов если на этих всех ребят 350 миллионов было собрано то рискну предположить что под экономики они вот здесь пишут продали 134 135 миллионов токенов если это так то получается цена фондов что 2 доллара или 2.50 что-то я сомневаюсь что так дорого им втюхали в общем здесь куча вопросов и видите распределение вот инвесторов 13 сообщества то есть у них да там 51 вот два процента вот эти они по-моему на дропчики кинули 49 осталось вот фундамент 16,5. то есть 80 процентов токенов держит команда с инвесторами то есть представляете да что они могут с этим делать ну единственное что здесь обнадеживает это то что они написали в графике распределения для основных участников инвесторов что нет доступных токенов в первый год но ну, и остается нам верить вот этому написанному что через год там будет разблокировка и, и линейно там инвестора будут получать в течение там четырех лет а команда и вовсе до 10 -ти лет типа мы в долгосрок мы здесь с вами вот такой график распределения, токен на сегодняшний день будет инфляционный, естественно, он будет со временем расти. Начальная стадия там 7%, если 7% с миллиарда, то 70 миллионов новых токенов в год да, там будет появляться. То есть вы видите сами там график на 10 лет, планируется, что через 10 лет уже будет полтора миллиарда токенов в сети. Ну, на самом деле вот сейчас если перейти на график вот как торгуется токен, да, давайте вообще определим стоит ли его покупать по рынку, что от него ждать, чтобы не залететь на всю котлету, как большинство сейчас делает, а потом сидеть и чесать голову. Смотрите, ну я уже сказал 1 миллиард токенов, это очень много. 80% владеет инвестора и команда. Это не то что много, это очень много, то есть они что захотят, то и будут делать. Тот дропчик, что они там кинули там два процента я думаю вот эти ребята они сливают и тут назад же эти инвесторы и фонды там все это забирает то есть они токены все отнимут у слабых рук не то что слабых люди бесплатно зафиксировали огромные деньги ну зачем этот токен правильно сделали то есть грубо говоря они просто заберут у них будет все токены на руках и они будут делать что захотят с ним Поэтому если не будет никаких там сильных негативных событий в виде там остановки сети, потому что не справляется, еще чего-то, то вот этот токен они могут пропампить до значения, ребят, каких хотите. Ну Возьмите, вспомните Солану, например. Ну, понимаете, да, там есть Binance Labs, FTX, Андерс Хоровиц. Ну, представьте. Они могут накачать, нефиг делать, дать сюда капу еще 10 миллиардов. То есть вот эта история, пока в этом году там для инвесторов там подготовить почту, почву раскачать его на 50, 70, может, 100 долларов, и чтобы... Первые разлоки пошли у инвесторов, чтобы они уже могли там разгружаться в хомяков по нормальной цене. Ну, в принципе, как это было с Соланой. Поэтому покупать или не покупать, вы решаете сами. Потому что реально они могут разогнать там. Сейчас вообще он торгуется треугольником. Кстати, вот я для себя принял решение, я буду этим токеном торговать. Только торговать, потому что он ходит там в день по 7-8%. Я уже пару раз тут проехался, 5%, вот купил, продал, купил, продал. Сейчас вот, думаю, тоже может подобрать. Сейчас у нас треугольник. Просто если мы пробиваем вниз уже, да, я не знаю, ложный это выход или истинный, то мы где-то пойдем сейчас на долларов 6. Вот такой вариант. Там можно подобрать будет. Если вверх, то 8.5 до 9 можем дойти. Если в долгосрочный портфель, то есть как инвестиции, я его абсолютно сейчас по рынку не рассматриваю. Я готов покупать при цене где-то, 5-4 доллара и то я буду смотреть какое-то время. Если это будет конец уже 23 года, то я не готов по таким ценам покупать. Там пойдут токены в рынок, инвестора начнут разлуки у них. Если в течение месяца-двух мы спустимся в район 4-5 долларов, я готов ее попробовать взять. Если спустимся еще в район доллара-двух, вот, то в принципе там можно там, усреднить и, вдруг, и подождать, вдруг действительно его запустят куда-то. И пропампят хорошо. Ну и не исключая также вот такого варианта, что вот на медвежьем рынке, если будет либо локальный отскок, либо какой-то может разворот, именно вот этот проект может стать вестником там не то что сезона, а вот именно он может расти либо против рынка да, всего, либо один из альткоинов опережающими темпами просто может расти и давать иксы. Если эти фонды, инвестора, команды захотят его раскачать. Но опять же таки у них задача забрать все-все вот эти токены, которые давались на дропчике, То есть им не нужно, чтобы вот те ребята сливали бесплатные токены там по 50 долларов, по 70, понимаете, да? А они все видят, сколько они раздали там по кошелькам, куда они упали и когда они там продаются, да? Поэтому вот здесь вот такие есть два варианта, вы решаете, что будете. Я для себя решил, пока я им только торгую, потому что он... Хорош, хорошая у него волатильность, на таком мертвом рынке реально хорошая волатильность. Цены в долгосрочный там портфель я вам сказал, ну и про манипуляции там с ростом тоже вам сказал. И смотрите, в долгосрочный портфеле я не готов этот токен брать больше, чем на 3% от своего портфеля. Максимум, если вы такой рисковый любитель, можете взять там на 5%. Больше 3% я не готов сюда влазить. Я бы вообще сюда, если честно, не влазил, если бы не было там вот этих фондов и инвесторов, которые любят пампить свои там токены, да? Поэтому здесь для меня больше не про технологии, а больше про спекуляции. Поэтому действуйте грамотно, залаживайте сюда немного процентов от депозита, чтобы в случае чего не было у вас проблем и головной боли, что дальше делать. Вот такие мысли у меня, друзья, по Аптос. Какие ваши мысли? Я буду рад почитать в комментариях под видео. Обязательно пишите об этом, что вы думаете. Какие перспективы ждут этого гема и убийцы Соланы, как там пишут? Ну, я вообще не люблю вот эти сравнения. Солана до сих пор там убивает эфириум. Но на самом деле уже Солана-то 8 раз за год ложилась. Все тупит, все встает, транзакции не проходят, сет висит. Ну, в общем, понимаем, да, и цена токена снижается, снижается. И снижается, поэтому по aptus единственная надежда это просто на памп плюс-минус такой как в салане. Ну, мы сейчас на жестком медвежьем рынке, поэтому вряд ли стоит ожидать каких-то сумасшедших там иксов. Но я не исключаю, что они будут. Все, ребят, не забываем подписываться на YouTube канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускаться еще видео. На этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока!